Этот комп, огонь. Мы записываемся. Мы в студии. Приветствую тебя, Влад, и снова здравствуйте сегодня вечером. Мы ведем прямой репортаж э, с теленовостного канала Влада Трезунова по поводу его успехов на протяжении последней недели. Привет, Влад. Значит, что по результатам? Продолжаем э, мы работать с нашими фразами, которые мы до этого. Говорили, практикую все, что о чем мы говорили. То есть, продал, значит, следующее рассказываю. Сделали у меня заказ. Я говорю, я проанализировал ваш заказ. Смотрю, вы берете такие это бренды. Там, Couture Color, Color, вот И говорю, я там скидывал недавно вам промо-материал. вот И говорю еще раз, я проанализировал. Говорю, а почему вот это не берете? Они а говорят, да, дорого как-то. Говорю, слушайте, а вы знаете преимущество этого материала? Она говорит, нет, не знаем. А для компании, так как я в основном-то недавно здесь работаю, в новинку то, что продавец, он работает не как кассир только, а как ты говорил, как промоутер. То есть mm -hmm. он рекламирует, помимо э, презентации, он еще рассказывает о товаре. Вот. А я рассказал, она говорит, слушайте, отлично, да, отгрузите нам, пожалуйста, да, скиньте нам бланк заказов. Вот, это поэтому применил еще один прием э -э из апсейлов, которые мы проходили. Значит, э -э я придумал такую штуку. Ну как сказать, придумал? Я для себя узнал, э какое количество, допустим, э позиций находится в одной коробке. Mm -hmm. А вот, ну они заказы делают абсолютно разные. То есть они могут под клиентов делать эти заказы и у меня делать заказ, допустим, я поскидывал им новинки, пообщался, поговорил с ними, с клиентами, вот, ну, они говорят, говорят, там, поскидывайте нам бланк заказа, пожалуйста, с новинками, мы будем делать заказы. Ну, и начинаются заказы, пошли заказы, заказы, заказы, я говорю, слушайте, э, говорю, слушайте, а вы можете сделать, пожалуйста, кратное 6, то есть, допустим, не 50, а 60, э, потому что, ну, неудобно будет нам собирать на складе, понимаете, это... Товар, типа, он взял в коробке, он новенький, чистенький. А так, говорю, будет отдельно где-то вот эти вот бутылки. Я говорю, можете? Они говорят, да, конечно, можем, выбейте нам 60. Вот, короче, ну, это мне так приятно. Это то, что мне пока эта штука. Вот, ну, в целом, неделя удачная Собрал, сейчас тебе скажу, что это торкин у меня вышло 208 тысяч продаж на 670 тысяч это в три раза практически или в четыре раза больше чем на прошлой неделе то есть ну, это связано с тем что в основном новинки у нас появились и магазины сразу брали партиями то есть я говорю говорю там слушайте вот вот это вот последний у нас тренд сейчас это очень популярно вот поэтому говорю если берите, сейчас заказывайте, потому что уже люди просят записываться в списке, типа в этот, в очередь. Это то, что мы на прошлом уроке с вами проходили по поводу, я могу вас внести в список, в очередь. Они говорят, да, говорю, да, да, давайте записывайте все, давайте там, давайте нам все. И так один магазин, блеск называется, оформил у меня заказ на 320 тысяч, короче. И позабирали они и еще они работают как у них допустим там под реализацию я для себя когда приходил в компанию я сказал что нужно это менять чем больше мы делаем вот этот под реализацию тем обесценивается больше наш товар типа можем так сказать именно конкретного бренда то есть есть разные бренды то есть некоторые бренды я думаю которые менее ми среднего класса, то их можно под реализацию, в принципе. А есть бренд, который, ну, я вижу, что он типа, он реально хорош. И я бы не хотел его под реализацию. Я хотел бы ему набить немножко сказал: По факту. Работаем по факту. Максимум три дня. То есть вы берете и вот вам три дня оплачиваете, так набивается, ну, типа, я для себя решил, что так, так ценность товара, типа, повышается. То, что мы не собираемся совсем, типа, с кем попало работать, то есть, это, типа, мы знаем цену этому товару, хотите, берите, оплачивайте. Вот. Ну, и они сказали, окей, хорошо, мы оплатим вам. Круто. Вот, что еще? По характеристике, по характеристике, о которой мы говорили, что по каждому клиенту сделать. В общем, я создал себе там такую таблицу, что это за магазин, там глава магазина, Instagram, сайт, ФОП, как работают, какие акции. Вот. Потом я подошел к моему директору и говорю, слушайте, ну просто я понял для себя, что это реально будет сложно заполнять вот так, некоторые моменты самому сложно. Идти. Я говорю, можно я создам анкету, такую небольшую анкетку, отправлю клиентов, чтобы они заполнили. Ну, вот сейчас решаемся с этой анкетой. То есть, мне так намного проще будет. Им, им, им... Согласуй э, со вот. мной эту анкету, я тебе, может, что-то еще подскажу. Хорошо? Просто скинь мне, когда вы ее ну, как бы согласуете, О, утвердите. Ну, да, и я тебе ее отправлю. Хорошо, вот. Графия Юглана. Что еще? Намечено у меня... Пару встреч на следующую неделю, вот будем уже практиковать прошлый урок по поводу э, подготовки к встрече. Ну, отличненько. Влад, скажи ну, мне, пожалуйста, ты не... А, говори, говори. Да, да еще хотел сказать, то, что у меня сейчас начинается градиент по дебиторке, у меня одна э, девушка начинает морозиться жестко. Вот, поэтому у меня уже, наверное, третий, третий этап нашего градиента там да-да-да, я надеюсь, выше, выше не пойдет. Ну, на каком-то она должна, да, на каком-то она должна это включиться однозначно, да. Ну, молодец, что идешь по градиенту. Слушай, Влад, э, мне очень понравился вообще э, твой спич на самом деле. Я каждый раз восхищаюсь твоими успехами, победами, твоим, как бы, мастерством внедрения. Это, ну, у тебя талант в этом вопросе. Есть, может, можешь... может быть, мы этот кусочек, вот, который у тебя есть, типа, использовать будем как, типа, промо персональных тренировок. Ну, вот то, что ты сказал в самом начале, как небольшой отзыв. Может, ты еще пару слов скажешь тем людям, которые вот будут рассматривать, а я потом, типа, выключу, и мы продолжим наше занятие, ну, новую запись. А этот кусочек, типа, буду как Использовать. Можешь пару пару... Слов... вообще впечатлениях? Вот тебя будут смотреть, там миллионы зрителей, условно говоря. Скажи пару слов Я хочу сказать то, что я бы вам очень сильно рекомендовал эти курсы, потому что коуч Саша, если вы найдете с ним общий язык, а вы найдете с ним общий язык сделает из вас мастера. И еще хотел добавить: что в первом уроке я сделал для себя такие выводы и взял некоторые фразы из того, что ты мне перечень отдал фраз. Вот. Я выбрал вот эти вот фразы и начал реально ими пользоваться. Просто в обучении важно вот реально этого хотеть. Если ты реально этого хочешь, ты добьешься. А еще с твоей помощь, помощью. Вот. И фраза «работай играющийся» очень сильно мне помогает, на самом деле. вот. И мы, э, так сказать, без лишней воды, только по факту работаем. Это очень важно, на самом деле. Вот. Спасибо тебе, да. да, ну, как бы сейчас все подумали, что ты подставной, конечно, потому что слишком захваливаешь меня. Придется. По факту уже говорю. Я же это не откуда-то придумал. Вот мы работаем вот мы отработали урок, я его сразу же применил этот урок и получил какой-то определенный результат с этого. То есть я не скажу, ну пока у меня негативного результата не было с этого. Типа, и, ну, были конечно, э, которые просто говорят там, нет, нам типа не надо, или там поговорим позже с вами или там что-то еще, или мы уже там, мы сейчас не можем, потому что вы понимаете, у нас в стране такая ситуация, мы не можем э, там, себе это позволить. Вот. А есть люди, которые работают дальше, ну и ты применяешь это здесь ничего такого сверхъестественного на самом деле нету ты допустим там элементарные вещи даже там я проанализировал ваш список товаров э, почему вы не хотите там к этому добавить вот это оно бы там хорошо сочеталось с вот этим ну, то есть, ну, так, главное... да, да. короче, у каждого, да, у каждого свои какие-то там моменты, да. Понятно, что э, у каждого будет как бы свой, свой стиль, кто-то телефон, да, кто-то звонки, кто-то в магазине, там, кто-то риэлтор, понимаешь у меня, то есть, кто, как бы да, у всех да. разные как бы направления. Вот, Но фишка в том, что действительно я максимально стараюсь практично, чтобы это было. И я, честно, тобой восхищаюсь, как вот человеком, который проходит у меня курс. Каждый. курс а ты каждый раз как бы делаешь. Я сегодня тоже э, позакрывал продаж где-то, ну, не знаю, там, наверное, на 40, э, 42 тысячи, короче. Так вот плюс-минус, короче, получается. Mm -hmm. Ну, это хороший результат за день на 42 тысячи, на 1000 долларов в день на продавать. Да. А, а вчера я продавал на, короче тренингов на насколько я продавал вчера на 70 на 72 на се... короче вчера на 72 сегодня на 42 очень хороший результат на самом деле мы войну продаем у нас как бы продажи с тобой идут ты представляешь вы ну, да. с тобой мега супер крути продавцы вообще тут то есть реально ты там сколько ты сделал на этой неделе? 600 тысяч ты сделал? Ну, красавчик. Дебиторки забрал еще на 300 тысяч почти. Ну, представляешь, ты лям практически сделал. То есть ты миллион сделал за эту неделю. Ты красавчик. Ладно. Спасибо, Спасибо тебе большое. Все, ребята, присоединяйтесь. Кто там думает и девочки. Особенно, особенно девочки. Ребята. Я не поставлю. Ты скажи, что ты продаешь, хочешь, чтобы люди понимали, что ты... Я Продаю NILS продукцию, то есть это там, лаки, все для, для ногтей, в общем, шампуни, разную косметику. Вот вот что я продаю э, компания SLN. Угу. И скажи, а сколько это времени. Nail. И скажи, вот ты сейчас миллион за эту неделю сделал. Скажи, сколько времени ты э, работаешь в продажах в компании? продажах или именно в компании. Ну, где-то полгода практически, чуть меньше. Окей. Okay. Yeah. Спасибо yeah. тебе большое, Влад. Целую, обнимайте. Мы с тобой продолжаем. Всем остальным привет, пока. И до связи, до встречи на наших персональных занятиях. Вот так это приблизительно происходит. Вот, магии.